Всем привет! Мы продолжим экономить на автосервисе и сегодня проделаем такую процедуру, которая называется замена воздушного фильтра на BMW E46. Конкретно здесь N46 мотор стоит. Начнем. Итак, сам корпус воздушного фильтра находится вот здесь. Это он и есть. Внутри стоит воздушный фильтр. Для того, чтобы его снять, нам понадобится... Плоская отвертка, открутить хомут. Нам понадобится крестовая отвертка, чтобы разобрать потом сам корпус. И нам понадобится какой-то ключик с удлинителем на 10, чтобы открутить корпус воздушного фильтра. Ну, или трубка. Поехали. Для начала мы снимаем диффузор забора воздуха. Вот они, эти клипсы. Раз... Сняли диффузор, клипсы не теряем, Теперь, э, смотрим в чем хомут, конкретно у меня хомут под плоскую отвертку или подголовку по моему на 7, у вас может немножко отличаться. Я открутил хомут два болта крепления. Аккуратно это дело снимаю. Левой рукой снимаю хомут. И не забываем, что здесь у нас еще включен подключен датчик ДМРВ массовый расход снимаем с него клемму снимаем впускной патрубок все, корпус освобожден так, теперь крестовой отверткой разбираем у нас здесь ряд саморезов 4, 5, 6, и 7. Есть. Снимаем крышку. Видим сам фильтр. Фильтр в ужасном состоянии на самом деле. А, ну его я не менял. Наверное, 1020 мой косяк, конечно. Вот. Теперь как освободить фильтр? Нам для этого нужно снять ДМРВ. ДМРВ, вот еще две гайки на 10. вытаскиваем ДМРВ, он на резинке на колечке, поэтому вытаскиваться может не очень легко аккуратненько можем его поддеть окошточкой раз ему мы сейчас возвращаться не будем, вот уплотнительное колечко резиновое внутри и сам фильтр снимается вот таким вот образом вот он наш фильтр как я уже сказал, в ужасном состоянии. Но, кстати, при этом э, это фильтрон. Снаружи он жуткий, а внутри, в принципе, ну, он, в общем-то, не настолько плох. Вытрушиваем лишний мусор. Он нам не нужен. Особо желающие могут промыть внутри. Хуже от этого не будет. Берем новый фильтр. Я взял в чуть-чуть его поставил не ровно переставил порогнуть все, вот там ровное отверстие фильтр вышел, фильтр сел запустил резиночку выравнили ставим обратно до МРВ на всякий случай здесь есть Стрелочка по направлению воздуха, по движению. Но ну, я думаю, что тут мало кто может Поставили обратно. Две гаечки. До фанатизма. просто на остановки мы забываем, что пластиковая есть обратная крышечка семь шурупов. Ставим обратно, обращаем внимание, что у нас есть а, глушитель впуска, вот оно колечко и есть вот крепеж тут внизу на ланжероне и резинка. Надеваем глушитель впуска. Надели, Одеваем патрубок. А трубак всегда лучше придерживать, когда закручиваете ханутик. У меня конкретно он любит снизу спадать. Затягиваем хомут, не забываем надеть разъем на ДМРВ. И закручиваем на ставим декоративную крышку с этой стороны она крепится за бачок отдели бачок попали в дырочки две клипсы одна есть вторая Раз, два. Все, процедура закончена. Таким образом, мы с вами сэкономили порядка 500 рублей. Примерно столько в среднем стоит процедура замены воздушного фильтра на сервисах. По инструменту, если бы мы его покупали, мы бы затратились ну, рублей, наверное, на 300. Это две отвертки и что-то длинное на 10, то есть трещотка с удлинителем или головкой, или просто можно купить длинную трубку, она, например, вот такой высоты, ее достаточно. Ребята, всех, кто любят автомобили этих годов, всех, кто любят BMW, лучше экономить на сервисе и запасаться инструментом на сэкономленные деньги. Тогда вы не будете жаловаться, что BMW дорогая в обслуживании.